Добрый вечер. Мы начинаем наш третий брифинг а, в день выборов 18 сентября 2016 года. А, мы находимся в штабе наблюдателей Петербурга. На нашем третьем а, брифинге а, появились очень уважаемые гости. А, Дмитрий Валерьевич Краснянский, член городской избирательной комиссии. А, Александра Каленкова, координатор наблюдателей Петербурга. Дмитрий Наомов, член ТИК номер 16. Мы уже слышали на предыдущих двух брифингов разные сфотки с так или иначе разными различными жалобами или нарушениями на разных избирательных участках. Первый вопрос к вам, Александра. Какие вообще нарушения фиксировались, во-первых, в последние три часа, начиная с трех часов дня? И в целом дайте какой-нибудь анализ с начала избирательного дня по поводу различных нарушений и жалоб, вообще, сколько их к вам поступило, какого они были характера. Да, всего в кол-центр наблюдателей Петербурга поступило на сегодня уже близко к тысячи звонков. В целом надо сказать, что количество нарушений существенно меньше, чем было на предыдущих выборах, и это приятно. Также нужно сказать, что очень во многих случаях избирательные комиссии идут навстречу, и то, что возможно, исправляется. Однако есть несколько серьезных моментов, которые, э, с которыми надо что-то делать. Во-первых, э, сложные выборы, большое количество видов бюллетеней и разные, э, разные права людей участвовать в этих выборах, разные права людей получать. Эти бюллетени приводят к тому, что э, слишком много незаконно выданных бюллетеней, слишком много людей, которые не имели права получать. Бюллетень на голосуют. Есть факты о получении людьми по открепительным всех четырех бюллетеней, несмотря на то, что они зарегистрированы в других субъектах Российской Федерации. Много больше всего сообщений о голосовании военных, в частности, курсантов военных училищ, которые не зарегистрированы на территории именно этого избирательного участка. Такая ситуация у нас, например, на Васильевском острове образовалась. А, учебное заведение зарегистрировано на Васильевском острове, у них есть корпус в центральном районе, они голосуют и там, и там, а право имеют голосовать только в на Васильевском острове. А, такие же есть ситуации, там, например, в один, на 11 участке а, ровно такая же ситуация со студентами, приезжают студенты. Они зарегистрированы в общежитии, получают все четыре вида бюллетеней, вне зависимости от того, где они зарегистрированы. Есть отдельные случаи в больницах и так далее, где тоже люди, вне зависимости от того, где они зарегистрированы и каким активным избирательным правом они обладают, голосуют. Тем не менее, нужно отметить, что, например, в Выборгском районе Одна из, э, один из ящиков для голосования, э, в нем было немного бюллетеней на тот момент проголосовано. Пришел человек, проголосовал, который не имел права было проголосовать э, с помощью членов комиссии. Был, ящик был принятым действительным, запечатан, поставили другой и так далее. Там было не очень много проголосовавших. Есть совершенно патовые ситуации, э, когда полный ящик для голосования. Люди шли, целый день голосовали. Разные, все законно. Потом приходит человек, незаконно получивший бюллетень, опускает в свой, который не имел права получить mm. даже. Да? И что с этим делать, совершенно mm. непонятно. А, есть отдельные случаи когда противодействие деятельности наблюдателей и членов комиссии правосвещательного голоса, но таких, надо сказать, просто, в сравнении с предыдущими годами, очень мало. Но, тем не менее, поступает информация о том, что обещают, что не будут копии протоколов, потому что нету ксероксов, например, в Невском районе, хотя мы знаем, что должны быть в каждой избирательной комиссии, есть ситуации, когда не давали фотографировать или пытались, или не давали вести видеосъемку, но опять же сразу скажу, что по сравнению с тем, что было в 2014, или 2012 или 2011 годах, просто несравнимо меньше. Спасибо. Дмитрий Валерьевич, ну, два вопроса сначала. Как вы в целом оцениваете выборы, выборный вообще цикл? 2016 -го года и что вы можете ответить да, на данные жалобы, которые поступают в колл-центр наблюдателей Петербурга? Нам тоже поступают обращения и жалобы, из них на 16 часов характер жалоб имеют 4 обращения, всего обращения 16. Это я вам скажу, если считать количество жалоб, в моей памяти ровно в 20 раз меньше, чем было в одиннадцатом году. В 20 раз. Причины разные. Во-первых, действительно, я соглашусь, что эта компания проходит с существенно меньшим количеством нарушений, хотя без них, естественно, не бывает, да. и второе, ну, эти выборы у нас не очень-то активны, не очень популярны среди избирателей. Явка невысокая, интерес к этим выборам понижен по разным причинам и, соответственно, меньше жалуются. То, что связано с ситуацией, когда не избиратели выдают избирательный бюллетень, это ужас и кошмар. Но не ужас, ужас, а не кошмар, кошмар. Поясняю. На мой взгляд, вот если произошла ситуация, когда уже проголосовало много избирателей, допустим, несколько тысяч на участке, и пришел один человек, и ему по недосмотру. Я уверен, что по недосмотру, кстати. Согласен. Да, вывели незаконно бюллетень. Ну, прекрасно можно запомнить вот этот один бюллетень, посчитать потом весь округ. Да? Если вот таких бюллетеней насчитаем больше, чем разница между первым кандидатом и вторым. Прекрасно. Ну, это никак не повлияет на результат выборов, если разница между победителем и занявшим второе место будет больше количества вот этого, этого количества бюллетеней. Когда действительно немного бюллетеней в ящике лежит, можно, да, закрыть его, печатать. Все-таки, да, пострадали избиратели, которые проголосовали раньше, но их относительно немного, и поэтому есть возможность исправить ситуацию. Кошмарные, конечно, случаи у нас связаны с тем, что не в тех бюллетенях вычеркивали коммунистов России. Вот, считаю, что... Допустим, если говорить о Центральном районе, шесть участков у нас таких, шесть. Те, вы имеете в виду бюллетенник Государственной думы вместо ЗАГС? Да, да, да. Вина, по крайней мере, по Центральному району исключительно председателя территориальной, территориальной mm -hmm. комиссии. Вчера еще было известно, что ошибочно в двух комиссиях вычеркнули не там, что должен сделать председатель тут же обзвонить все участки, все а лучше позвать уже словами, вот так вот, и, не знаю, сделяя брови на два щеки, сказать, ни свиней не сделал. Плохо. По военным тоже, да, пришли избиратели. Председатель тика не вовремя подсуетился, не пригласил командира воинской части, чтобы ему представили список. Списки не представили, пришли на участок голосовать, их стали вносить дополнительно. Наблюдатели возмутились, но ну, военных убрали. Сейчас они не смогли проголосовать. Исключительно, конечно, по вине командира воинской части и председателя ТИК. Да, есть такие случаи. Действительно. Я считаю лично выпиющим случай. Но пока, естественно, он нуждается в проверке. Это когда корреспондент Фонтан Керу выдали незаконно выдали бюллетень на участке номер 616. Здесь, конечно, пахнет уголовным делом. И как мы предупреждали всех председателей территориальных комиссий, всех абсолютно и неоднократно, что мы такое дело просто не оставим? Мы обязательно добьемся возбуждения дела наказания виновных. Такие случаи у нас в городе уже были в свое время. Вот. Согласен вот с, со студентами, да, что же странная ситуация. Студенты могли в период, который начинается за 61 день и заканчивается за 20 дней до дня голосования, обратиться с заявлением в участковую комиссию о включении в список избирателей, если этого не сделали, могли не позднее, чем за три дня обратиться в участковую избирательную комиссию, чтобы их включили в список избирателей и дали хотя бы один бюллетень. Но очень мало таких обращений. Но самое плохое, что еще и было два отказа таким студентам в включении их в список избирателей. По этим отказам отработали индивидуально, это все на Васильевском острове, в одном случае избиратели включили в список, а во втором нет, потому что девушка принесла заявление, когда ей отказали, она свое заявление забрала и ушла, Поезд что ушел. Но такое нарушение тоже есть. Но что касается студентов, гораздо меньше участвуют сейчас, включены в список избирателей, по сравнению с прошлыми выборами в Думу и ЗАГС. Здесь... Чувствуется, что не очень-то, видимо, может быть, и хотели их включать, поскольку их голосование, результаты их голосования, как правило, несколько отличаются от среднего. Ну, не знаю, я не буду никого но... обвинять, но, тем не менее, меньше студентов сейчас э, участвуют в выборах, чем в 2011 году. Ну Хорошо, меньше студентов, меньше военных, но как так получается, Дмитрий Валерьевич, что от выборного цикла к новому выборному циклу, да, возможно... Эти выборы проходят с меньшим количеством жалоб, с меньшим количеством нарушений. Но, в принципе, это, скажем так, классические, ну, назовем их ошибки, хотя на самом деле нарушения, да, вот с этим личным голосованием студентов, которые не должны получать бюллетени на местных выборов. с голосованием военных, да, с ошибками, о которых вы говорили. Как так получается, что из года в год эти ошибки происходят? Люди устают. Но представьте, что у нас, какие выборы были. Выборы губернатора. Да? Это да, очень простые, несложные выборы. Там несколько кандидатов. Там ничего не перепутаешь. Один бюллетень. Замечательно. Тут четыре бюллетеня. Вы знаете, я вам скажу, что должны сделать участковые комиссии. Вы знаете, да? Там наклеить марочки, поставить печати да. на каждый. Но вот когда у них на всю комиссию, ну там, три тысячи бюллетеней, это одно. А когда 10 тысяч, 12 тысяч? И все это они делают, должны с за день до дня голосования. Вот здесь начинается кошмар. И Причем не будем забывать такие мелкие неприятные подробности, как, например, качество печати. Вот печать сделали новую, на тысячный раз, кто-то не ставит эту печать, на тысячный раз от нее отваливается резинка, печати нет, начинают бегать. Что две печати иметь нельзя, это незаконно, вы же скажете, ах, фальсификатор, две печати нет. Начинают ремонтировать эту печать. Все нервничают. Куда-то привезли КАИБы. Вчера до трех часов ночи там пытались их отремонтировать. В Афтово, в Петергофе. Это же кошмар просто. Это ужас. Устают люди. Да, ошибаются. Это нарушение. Но это нарушение ну, на 99% неумышленное. Ну, то есть только технические ошибки приводят к тому, что решается это нарушение. Да. От усталости и подурости. Подурости тоже есть нарушение. Вот их можно отнести к умышленным, когда ограничивают права наблюдательных мы разослали письмо, что наблюдатели имеют право контролировать активное избирательное право гражданина, который пришел с открепительным удостоверением, либо вносится дополнительно в дополнительный список избирателей. Для чего? Чтобы вот таких случаев не было. Пришел, дорогой, у тебя нет активного избирателя, тебе нельзя дать 4 бюллетеня, на один иди голосуй. Вот. Это право наблюдателя. Оно не везде реализовано, насколько я понимаю. Не везде да. наблюдатели этот вопрос. Но ум, одна голова хороша, две то лучше. Этот затюканный член участковой комиссии, который сидит в душном помещении, устал там, народ, э, может ошибиться, я согласен. Но наблюдатель должен его поправить. Вот Мы же договорились, что на этих выборах наблюдатели это наши помощники, а не наши враги. Но некоторые председатели участковых комиссии считают наоборот, что это враги, их нужно загнать в угол, не дать им ничего смотреть, видеть. Такие случаи тоже есть. Они все-таки не носят массовый характер, они единичные. Но городская избирательная комиссия, в принципе, обещает реагировать, естественно, на такие нарушения. Перед отъездом по участку 112 и по участку 2200, 22 один власть, по другой центральный район, угу. переговорили с председателями, проблему решили. Там, где обижали наблюдают. Ну, просто по каждому случаю конкретно. Кстати, по поводу студентов, у нас селись, технической академии, осталось без права голосовать. Сейчас, насколько я знаю, пишет жалобы, потому что они ходили-ходили в деканат, а не были переданы списки. Вот тут не произошло нарушения, им действительно не дали проголосовать, но да так ты... устроена эта система. Нет, но они заявления подавали, дальше деканат должен был передать в да. списки избирателей для включения. Этого не произошло. И вот они теперь все остались... Без Видимо, вопроса. в следующий раз уже тогда нужно... Ну, не надо, наверное, в законе это То есть комиссии сами на себя должны взять информирование студентов о том, каким образом они смогут принять участие в голосовании. Договариваться с ректоратом, вешать огромный плакат, что им нужно сделать и в какой период. И решать уже таким Это образом. Разъяснение не 9 сентября должно быть о том, что они имеют право голосовать. Это то, что Бришина прислала? Ну да? нет, разъяснение о том, что студенты имеют право голосовать, 9 сентября. Ну ЦИКа, ЦИК. Да? А, а так на самом деле и разъяснение-то никакого не надо было. Есть закон о праве граждан свободы передвижения, выбор места пребывания, места жительства в пределах Российской Федерации. 93 -го года. До сих пор действует. Там четко написано, что такое место пребывания. Все, у нас ЦИК разъясняет, что такое место пребывания. Как то так? Есть закон, пользуйтесь законом, откройте, прочитайте. Я здесь тоже, кстати, с нашими коллегами ругался на, на, по этому поводу. Дмитрий, вопрос к вам. Да, шел, был разговор о том, что душ, душно в помещениях, поэтому ошибаются члены ТИК. Но, насколько мы знаем, явка по Санкт-Петербургу на три часа составляет чуть меньше 17%, 16,93%. Для сравнения, явка по России в целом, средняя, 33%, то есть треть, треть а, тех, кто имеет право голосовать. Дмитрий, а, как вы думаете, ну реально, вот вы на местах, да, в, ТИКе, в член, вы член ТИКа, а, насколько реальная такая низкая явка, это ощущается там, и все-таки самый популярный вопрос каждого из наших брифингов, почему так произошло? Я не знаю, откуда берутся сведения. Вот я могу следить по своим данным, <связать> по своему типу. У меня там в среднем сейчас получается порядка 25% на 5 часов. Это очень здорово. Так что. Хотя мол, тоже, мол, быть. Мол, да, может быть, из за центра, может быть, да. какие-то другие факторы. Если позвольте, я тоже расскажу о тех нарушениях, которых я Конечно. наблюдаю как уже член комиссии. Uh, действительно, если в целом говорить, то общий фон, uh, он намного более позитивный по сравнению с прошлыми выборами, с губернаторскими, муниципальными. Uh, вч вчерашний день uh, у нас начался с того, что очень много было звонков, что члены с правосвещательного голоса не хотят у них брать uh, направление, не хотят их там регистрировать, потому что путаются с наблюдателями, uh, что они бы это у нас не пришел из стика, да, не знали, вы список, Но все это разрешалось в таком рабочем порядке. Мы созванивались с председателями участковых комиссий. И после беседы они все эти инциденты, соответственно, решали. Сегодня, сегодня вот я дежурил в стике, непосредственно принимал звонки от избирателей. Основные, ну, такие самые интересные случаи на которые стоит обратить внимание, все-таки это вот это повторное голосование вместо избирателей. Когда избиратели приходят на избирательный участок и видят, что за что них за уже под... да, подпись уже чья-то. В полиции по центральному району уже, по-моему, два обращения есть, уже зафиксированы. Просто ну, те люди, которые дошли, да, они настояли. Есть люди, которые ну, просто. Просто я дома и не знаю, что за них уже. Нет, бывают люди, просто, которые видят факт, скандалу и уходят они не фиксируют, не делают так, не пишут жалобы. Вот есть два случая конкретных, которые зафиксированы поданные заявления в полицию. И сейчас идет разбирательство по этому поводу. Э, вчера был случай, э, наш член комиссии справа освещественного голоса пришел брать открепительное в центре, потому что он работал Выборском, работает как член исправосветительного голоса в Выборском районе. И э, та, та же самая ситуация. Он пришел и увидел, и увидел что по старому паспорту, по старому паспортным данным, ну, потому что у него уже новый, mm -hmm. э стоит подпись э проголосовать за него. То есть это говорит о том, что все-таки карусели, как так называемые, они еще есть, но масштаб, насколько я вот вижу, по, по сравнению с теми же губернаторскими, yeah. вы помните, когда на одном участке, я помню, вот у меня в дворцовом округе, на одном участке 10 случаев, когда люди приходили и видели, проголосовать за себя, А вот сейчас я пока вижу там три случая конкретных да, по всему центральному району, поэтому масштаб, Нарушение, он заметно снизился. но ну, дело надо возбуждать по такому, Согласен. Вот, ну вот. Ну, это... потом все у вас. За... Возьмем... заявки уже в, поли... в полицию есть, это оформлено, надо, им, до конца. надо Мы, мы даже погреть. записали, какой член комиссии выдал, якобы выдал. Хотя я на секундочку перейду. я сегодня сам совершил такое нарушение, мне очень стыдно. Я когда голосовал у себя, да, я случайно. Ну, здесь я не знаю, случайно или намеренно, но я случайно поставил подпись в графе, которая, где моя дочь. В общем, это было ужасно. Я это потом увидел, поставил, где я чуть выше. В общем, мы видели лицо этого следовательского комиссии, которая мне выдавала этот бюллетень. Думаю, что это ужасно не совершил. Но могут быть такие случаи. Хотя вот я согласен, что бывает. И... Да. Надо, надо смотреть, обратиться. Ну, на на да. да, есть еще случаи, которые я вот лично с ней ездил, разбирался. Избирательница пришла. Сейчас же у нас список избирателей не по фамилиям, а по адресам. Она да. увидела, что в ее квартире прописан э, другой человек. Начали разбираться, оказалось, что это про, э, просто собственник. То есть, mm -hmm. Получается, что его еще не вычеркнули, но она такая была настойчивая, мы написали заявление, э, вы, там, сделали выписку по ей, чтобы она пошла в МС, и все-таки этот вопрос разрешила. И мы взяли это Сами У любого человека инфаркта может случиться. Да, да. То есть это такие, скажем, рабочие моменты, они неприятные, но все-таки масштаб по сравнению с прошлыми выборами намного меньше. Но вот единственное, что сегодня, вот мне казалось, что все-таки картина действительно благостная, но вот я сейчас приехал, буквально там, знаю, час назад случился инцидент в 30-м Тике, просто они находятся рядом с нами. Uh, председатель 30 uh, типа Поляков Сергей Михайлович uh, из помещения, где хранятся uh, бюллетени, вытащил две коробки с бюллетенями. Есть, чтобы вы понимали, коробка с бюллетенями тысяча штук. Или 500, раз. Ну, да, ну, либо да. 500. Ну, да, я не, не видел. То есть две коробки вытащил. На мой вопрос, uh, как вы вытащили бюллетени, куда вы их uh, отправили, uh, он промолчал. Я обратился к членам комиссии с решающего голоса 30-го что, что у вас mm -hmm. происходит, куда вы бюллетени уносите из помещения, где они хранятся. Харунжи, вот его заместитель, известный Харунжи, такой, знаете, член комиссии, который yeah. проводит тренинги против наблюдателей, он сказал, я никаких бюллетеней не видел. Когда я обратился к членам комиссии от России, они там находятся, они говорят, мы не знаем ничего, начали разбираться начали ему звонить полчаса он просто не брал трубку потом он взял трубку сказал знаете у нас срочная ситуация нужно там вот кто-то может испортить бюллетени мы повезли эти бюллетени взамен испорченных ну, да. или 3. 3. Ну, ну, Они испортили там порядка шести тысяч, насколько? Нет, нет, двадцати четырех, скорее всего. Да, на, на что, соответственно… Нет, нет, секундочку. Смотри, нет? как, как, это, нет? как нет? это все. Сначала вообще никто никаких, никаких бюллетеней не вводили. Потом э, версия, что испорченные бюллетени. А когда им сказали, ну, знаете, испорченные бюллетени, угу. и вообще вся работа э, с э, бюллетенем должна быть после заседания комиссии по решению комиссии же распределяет бюллетень. Это было уже во второй половине дня как-то. Да. А, нет, тогда было в начале быть. Да. Так и получается, и, и члены комиссии, они бы никакого заседания не было. Как он мог без, без решения комиссии взять бюллетени и отвезти их куда-то там менять? Не э -э имел права. Не имел права. Э -э когда это все объяснили друг, другим членам комиссии, минут через 15 под, подошел один из членов комиссии и сказал, знаете, а у нас было заседание. <laughs> Оказывается, у нас было заседание, но никакого оповещения, соответственно, ни, ни смс, ни по телефону членов комиссии не было. Поэтому, за, если за неизвещение административная статья и лишение места в ТИ. Я считаю, что 100%, вот этот инцидент должен быть, будет, будет, будет, надо рассмотреть, и, может быть, там привык приветной комиссии. Обязательно. Да, и Поляков, в принципе, а, заслужил то, что... а, да, я... да неизвестное да. нарушение права члена избирательной комиссии, это административное правонарушение, и в случае, если суд действительно устанавливает вину и привлекает к ответственности, то член комиссии своего статуса автоматически лишается. Да, но ну очень радует, что виновные ищут наказание именно у нас в штабе наблюдателей Петербурга. А у нас есть здесь а, журналисты. Если у вас есть какие-то вопросы, друзья, коллеги, вы можете их задать. Да, пожалуйста. Представляйтесь откуда. Сергей Бермазов, мой район. Не буду ему отвечать. Я вот не должен. А может он не вам вопрос задает. После тех гадостей и вранья, которые вы писали, ваш ресурс. Про Петербург. Зато там сейчас явка в полтора раза выше городской. Вот потому он я и... выше. Ну не Нет, за явку спасибо, конечно, да. Пожалуйста. Но ладно. Ну я просто озвучу, а не поет. В общем, только что я, я приехал с участка 22 операции, это фонтан по 62 там, собственно, избиратель увидел, что он есть... Он уже. проголосовал. А, да, и он, собственно, заявление в полицию отправил. Там сборная страница, 15-15. Член 5, нашей комиссии там сейчас. Была там была Да. Вот да. да. как вы думаете, это по глупости или от усталости? Я не знаю. Это по глупости, по злоумыслию, да? Не знаю. Не знаю. Там единственное, что, с чем я не, не очень соглашусь с Ольгой Леонидовной Покровской, как мне говорят, она взяла список избирателей и никому его не дает. Вот это, наверное, неправильно. Я, честно говоря, вот доложил председателю Санкт-Петербургской избирательной комиссии ситуации, ну, то, что это не мое дело, такие конфликты разруливать. Но, на мой взгляд, Ольга Леонидовна неправа. Это действительно нужно зафиксировать, проверить, злой ли это умысел, глупость или ну, ошибка, я не знаю. И никто из нас не знает. Давайте проверим и удостоверимся. Если это преступление, значит, нужно наказать. Если это ошибка, значит, дать подзатыльник. Но не надо останавливать голосование. Люди же идут, хотят все-таки проголосовать за кого-то. Еще вопросы? телекомпания нтв скажите пожалуйста тут появилась информация о карусели вроде бы в... на дыбенко что вроде на одном из участков там тоже поймали Это человека. невский район да вроде бы да мне звонил один из кандидатов он говорят что вот ехал автобус из невской дубровки он вместе с сотрудниками гибдд его остановил и развернул угу. вот и когда спрашивают за кого против кого он не знает и не знаю, даже задержали или нет. Они просто их развернули, И Если еще раз увидим, всех арестуем. А так, да, случаи были. Сегодня был с утра также в Петергофе мне говорят. Вот карусель там тоже раз послали милицию, полицию, да. Вот поймали там действительно микроавтобус, но там два человека. Стали их подозревать. Значит, тоже хотят покататься на карусельках. Вот. Они говорят, нет, мы хотим за вами, гады, следить, какой тут вы вывали, Спасибо ресурсу мой район. Вот. Да, на самом деле, не всегда подтверждаются. И сейчас, вот на, на мой такой, может, не совсем профессиональный взгляд, никакого смысла в этих каруселях нет. Спаляться тут же, если будут в Один-два человека, и все, их тут же поймали. Тут же поймали. Тем более, когда вот все-таки, вот, наблюдатели имеют право контролировать, наличие активного избирательного права при внесении избирателя в дополнительный список. Все, нет прописки. Сразу урок пошире и все. еще вопросы? <с Turkish> Хватит. Потому что ваш ресурс гадкий. Гадкий. Не знаю. Нет вам. Вот Андрей Рысев хороший человек. Никогда не Участок на Блюке а тоже сегодня был, наблюдатель и члены Лиги говорят, что это шли военные, что не было в списках, и унесли другим дополнительные списки. Все предпочитаю, что это незаконно, и нельзя вложиться. Так... Ну, я скорее соглашусь с этим. Нельзя, потому что списки должен представить командир воинской части. Он должен это сделать заблаговременно. Их нужно внести в систему газ -выбор. В том числе для того, чтобы проверить, что они там по 10 раз не включены где-нибудь. Также дополнительно в список избирателей. Это неправильно. Я знаю, что на одном участке все-таки отказали. И я но, тот... но, который... К сожалению, только на одном. И такой возле уже здесь просто куча народа, да? Нет, не куча народу. Здесь просто отказали. Здесь вина председателя тика, который не позаботился, сидел ровно. И, и там в итоге стали жаловаться. Кто-то там из военного округа стал жаловаться. Поднялся в шубе. Я говорю, давайте тогда устроим, ну ни вашим, ни нашим, и предложил вам такой вариант, что мы ставим отдельную урну, где вот эти избиратели и голосуют, вот в эту отдельную урну. Считаем. Если кто-то не согласен с удобными голосования, на участке идет суд. Если суд говорит, отменяем, мы хотя бы можем отменить одну урну, там, где эти военнослужащие голосовали. Но всех остальных посчитать и учесть предположим. Не совсем может быть это соответствует Буквы или закона, но буквы, на мой взгляд, вполне. Мне мои идеи понравились. Да, пожалуйста. Я могу задать вопрос, Дмитрий Валерьевич, вы как опытный человек, столкнулся с такой ситуацией. Мы коробки получали с бюллетенями, ну, то есть бюллетени коробками, да, и передавали их практически членам МИК коробками. Сейчас по факту получается, что не везде, во всех коробках, ровно тысячи или пятьсот штук. Там на 2 три штуки отличается. акты Акты. Вот смотрите, получается, они нам по, по актам члены УИК, Уиков уже приняли определенное количество. Они у нас должны принимать не, не коробками, а штуками. Штуками. Вот штуками. То есть мы акты с ними оформляем? Да. да. И потом мы, соответственно, в Санкт-Петербургской пятной комиссии оформляем да. тоже акт о да а да, И образом. не только в этом. А вы знаете, сколько брака? Ужас просто. Пяк-шмар. Открываются, начинают считать, попадаются чистые листы. Угу. для людей, а он чистый лист. Либо бывает защитная сетка должна быть, сетки нет. Вот там, где Каибы, Карибы это все не читает, Брака очень много. Я удивляюсь, никогда такого не было. Я не помню, что такое было, что столько брака. Не знаю почему. Да, и брак, и недосдача бюллетеней в пачках, это все да. есть. Ну, это актиручно, да? Лишь бы, страшного. вот, главное, что все это прозрачно открыто, что, видите, вот, не хватает. Это не то, чтобы куда-то потом его засунуть там, а вот, ну, реально не хватает. То, то есть, да, члены комиссии участков, они боятся это актировать, как, давайте, может быть, как-нибудь потихому это решим. Не надо по-тихому ничего решать. Если по-тихому решать, в следующий раз еще меньше положат. Mm -hmm. Бюллетени еще больше брака, допустим. Mm -hmm. Все активировать, потом предъявлять претензии типографии. Mm -hmm. Спасибо. Да. Еще есть вопросы? Все. А это был штаб наблюдателей Петербурга. А, третий наш брифинг. Четвертый брифинг и последний будет после закрытия участков, сразу после 8 часов вечера. Спасибо за внимание. До свидания. И часов Спасибо 12 не будет,